Друзья, вот это водородный электролизный газогенератор S300 ACS2. Этот газогенератор у нас есть в наличии и он готов к отправке к своему новому владельцу. Как многие, наверное, знают, практически все электролизные газогенераторы мы производим исключительно под заказ. Особенно в такую пару, как сейчас, когда заказов очень много. Данная модель у нас есть в наличии. Стоимость этого газогенератора 57 тысяч российских рублей. При необходимости мы можем дополнительно укомплектовать этот газогенератор э, горелкой Дон Мед 206-01. Эта горелка имеет 4 сменных насадки с различным диаметром сопла. Стоимость горелки половиной тысяч российских рублей. А сейчас я коротко покажу, покажу вам, как работает данный газогенератор. Необходимо пройти тест контроля фаз. Эта система позволяет работать с газогенератором абсолютно безопасно, для того, чтобы э, даже в отсутствии... Заземление вас не поразило электрическим током. Запускаем газогенератор, даем ему максимальное давление. Все газогенераторы оснащены системой контроля и стабилизации внутреннего давления газа. Путем нажатия кнопки вверх или вниз вы можете управлять внутренним давлением на том уровне, который вам необходимо для использования в комплекте с той или другой горелкой с различным диаметром сопла. Итак, подключим горелку. У меня горелка Дон э, 284, прошу прощения. И все, газогенератор готов к работе. Сейчас пламя у горелки горит максимально обогащенная э, парами бензина. Это система, позволяющая избавиться от излишков выделяемой влаги при сгорании водорода. А сейчас я сделаю максимально окислительное пламя, но с очень высокой температурой. То есть я убираю, полностью перекрываю систему обогащения гремучего газа парами бензина. И сейчас вы можете увидеть, как горит чистый гремучий газ. А теперь я наоборот возвращаю. Обогащение парами бензина. Такое пламя более энергоемкое, но горит оно с меньшей температурой, чем чистый гремучий газ. Итак, друзья, если вам интересно подобное предложение, пожалуйста, обращайтесь к нам. Газогенератор в наличии и готов к отправке. Друзья, а также хочу анонсировать начало выпуска обновленной модели газогенератора S-400 с новым электронным блоком управления ACS-5. Итак, знакомьтесь, вот это новая модель водородного электролизного газогенератора S-400 ACS-5. И сейчас я коротко продемонстрирую вам, как он работает. Для проведения тестов я вновь использую горелку Donmet 284. Эта горелка у меня предназначена для... Тестирования различных газогенераторов. Итак, газогенератор уже заправлен и включен в розетку. Осталось его только запустить. Для этого нам необходимо дать максимальное давление. Максимальное давление в данной модели это 0,6 атмосферы. Итак, даем максимальное давление. Но при необходимости пользователь может изменить стабилизацию давления на тот уровень, который необходим ему при эксплуатации той или иной э, горелки, так как для различного диаметра сопла необходимо использовать разное, э, разное давление газа. Сейчас я изменю давление на более низкое к примеру, до 0,3 атмосферы. Данный тип горелки спокойно переваривает и более низкое давление. Как вы можете видеть, она прекрасно работает и под давлением 0,3 атмосферы. При этом газогенератор в автоматическом режиме поддерживает установленное мною значение давления. Для того, чтобы без обратных хлопков потушить горелку. В том случае, если вы в процессе работы открывали подачу чистого гремучего газа через красный вентиль. Для того, чтобы потушить горелку без обратных хлопков сначала полностью перекройте красный вентиль. И только потом, не опасаясь за возникновение обратных хлопков, спокойно закрывайте синий. Итак, друзья, если вам интересно обновленная модель газогенератора S400ACS5, пожалуйста, обращайтесь к нам. Ссылочку на наш сайт я оставлю под этим роликом. Благодарю вас за просмотр. Всем пока!